И всех витаю, с вами Катэ. И я хочу поздравить абсолютно всех с Новым Годом и с Рождеством Христовым. Хочу пожелать вам здоровья и счастья. Пожелать любви, пожелать много денег и много доната в игры. За этот год произошло немало хорошего и плохого. На моем канале 2022 год стал самым лучшим. Нет ничего лучше тех самых видосиков с летсплеями или, например, с грустной музыкой и халфой на фоне. В 2023 году я буду по максимуму развивать свой канал как могу. Желаю вам всего лучшего. С новым 2023 годом. Поздравляю.